Приветствую всех любителей видеоигр Госфайр, только продолжать Отлично естественно. Так, сначала по мелочи Попросили проходить задание Все Плюс показать, как я нахожу Какие-либо предметы, какие-либо вещи И все просто Ну, вот я сейчас как раз бежал по заданию Случайно наткнулся на одну из вещей Которую я не знала нам Это поклонение статы, магитамы И так далее и тому подобное То есть для начала начнем с поклонения Как мы используем призрачное зрение у нас есть несколько звуковых оповещений Так как они находятся в одной стороне На данный момент все просто Но вот если я отойду сюда Никого нет? Никого нет Я запускаю Слева мы слышим звучание статуи Справа мы услышали квест И вот так вот Можно определять насколько близко данная статуя Кстати вон там еще одна статуя стоит Но туда я прийти не могу Вообще никак Вот мы поклонились И здравствуйте Теперь можно идти. Надеюсь, твои молитвы услышат. Я себя переоценил, блядь. Вон она. А звука о а ней нет. Я не знаю, когда мы сюда придем, но... Надо себе пометку поставить. Фоточку сделаю, потому что потом я забуду. Сто процентов. Я сделаю большую фотку. Наверное, чтобы было более-менее понятно, где находится статуя. И мы пойдем по заданиям. Да, раз уж попросили проходить допки, то и будем и допки закрывать. Еще попросили, по-моему, показать, как я закидываю духов, когда у меня исполняются мои ваучеры духов. Блять, я еще так дом решил обойти, просто... А. Лучше, короче, этот дом обойти было никак. Так, понятно, что у нас тут. Тихо, тихо. А, это этот меня пугает. Хорошо. А что здесь, кроме... Пары призраков Это детей, никого нет Мы не будем с вами сражаться Ой, блин, запалил меня кто-то А кто меня запалил? А, ты! Блин, напугал Просто главное, что это не толстый, толстый достаточно долго кстати еще ладно, с ними легко справиться Так Да, пока что кроме задания Ничего нет Чего? А бы бы играть в, в, в последнее что? время в Сибуе дети пропадают один за другим. Так. И всех этих детей в последний раз видели, когда они играли в прятки. Кстати, тоже заметил, что, по-моему.. Звук, звук, звук. Общая громкость. Да я даже опускал, но.. Смотрю это самое. Так, схватить изменения, да. Еще и дети пропадают. Не исключено, что это тоже связано со скверной Надеюсь, их всех найдут и вернут по домам Вот и поехали по заданию пряточки Так, выясните, что приводит к исчезновениям А, ну, блядь, понятно, спасибо Мы прямо сейчас идем к большому количеству ребят Плюс, вон, видите о, Как это объяснить-то? Там вот предмет, который находится в здании Это либо баг, либо нет то есть одно из двух. Почему я не боюсь всех этих призраков? Потому что это самое. Ну, потому что они какие-то все изенькие. А вот так сзади подошел и не А детей легко убить. В Вот этих вот маленьких. Ух ты. Блин. Не понял. А, -а, а, нифига себе, они все исчезли, потому что парад. Вау Вот это очень вовремя, а здесь вот скорее всего босс какой-нибудь Это огненная штука здесь, сейчас подождите Так, чисто на всякий случай, вдруг реально босс И тут где-то какой-то призрак меня только что увидел Но из-за того, что здесь идет рядом парад, они все исчезли Круто придумано на самом деле, они типа присоединились к параду Давай сыграем Нифига ты умный Прости, ага, конечно, я в этом профессионал Или прости, я занят Так я профессионал Давай Сейчас он исчезнет, да, просто? Ну, блять, конечно Думаешь, этот мальчик как-то связан с исчезновением? Не знаю, может он сам одна из жертв Тоже верно Так или иначе, надо разобраться, кто за этим стоит Так, ага, хорошо Это уже внутри здания Так, главное сейчас на корточки сесть оп, оп, оп, оп. А ты чё осмотреться-то решил? Тебе это не поможет. Ну и заодно душу поглотим, которая здесь есть. Смотрите, у нас уже 26 из 50. В целом это вполне достаточно. Чтобы потом показать, сколько я вношу куда чего. Так, здесь проход второй этаж закрыт. Дверь тоже. Так, давайте заберем эти души тоже. Так, здесь, кстати, главное, это осматриваться хорошенько, потому что можно еще интересный предмет пропустить. Так, собака, вот и подъем. Так, ребенка вижу, врагов не вижу. Так, подождите. А, появлялись пидоры. Ну что, Ну, как бы это... Небольшая проблема. Вода, земля... Так, а тут... Там никого, жаль Ребенка мы нашли, хорошо Да, он спрятался в фотобудке Кстати, хорошее место для прят Хорошо, я приду Очень Я думал, ты меня не найдешь Ну вот, мы выиграли Что скажешь? Мне понравилось, со мной давно никто не играл Если что, меня зовут Йосифа Потом еще поиграем когда потом, ты шо? Не думаю, что он связан с исчезновением. Так. Просто хотел поиграть, получается. Ох уж эти дети. А, и все? Пятьхатку духов получили мейпу. Ну, это деньги. Ну, задание ну такое все если честно. Я думал, более интересное будет на этот раз. Ну, это нормально, на самом деле. Для задания это вполне нормально. Значит, никто не исчез. Видимо, не надо было А, -а, -а наконец-то знаете, что мне показали, что не все слухи являются правдой, если честно. Вот, вот что мне сейчас показали в данной, в данной миссии. Потому что сколько я заданий, в принципе, успел выполнить, типа, все слухи оказывались правдой. Так, еще четыре миссии. Так, сначала тебя мы помечаем. А сюда мы телепортируемся. Да, тут есть быстрое перемещение, когда ты не в бою. Что очень-очень удобно, потому что если бы я весь этот город бы оббегал, я бы с ума сошел в целом. Опа, призрачки, призрачки, призрачки по пути. Да, в принципе, по пути. Так, что здесь? Здесь не сложно, в принципе. Красная полная, единственное у нас зеленая а неполная. Хорошо, молодец. Но чем больше я поклоняюсь, тем больше, естественно, ну точнее, чем больше я нахожу стату статуи поклонения, тем больше я в плюсе. Я могу открыть. А зайти не могу. Ну, конечно. Так, что, у него прямо из-под будем забирать жертв, да? Наверное, да. Ой, а тут много кого. А можно мне одного вот этого самого? Кого-нибудь мне можно призвать? А что, вообще, что ли? Как бы вообще не варик. А здесь? Прокачал я способность призывания себе духов. Толку, конечно, мало. Так, а где я видел призраков, то которые были по пути? Так, а ну этот, этот на крыше. Ну, практически. Ну, вот А где те? А тех я уже потерял. Не вообще красавчик. А, собачка. Ну, покормить, конечно. Они вот, приносят... А... Вот мне, кстати, вот, вот тоже было интересно. Одна из собак по заданию привела нас к Магетамке. Магатам, или как он там. А, но все остальные собаки всегда нам дают золото. Возможен ли шанс, что нам тоже собака должна будет ее найти? Магетама. Так, тебя мы заберем из па... По... Ой, там, кстати, желтенький призрак. Я не знаю, как от них избавляться, если честно. Но если он меня увидит, он призовет сюда целую орду. Естественно, мне бы этого не хотелось. Блять, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Отлично, он меня не увидел. Это хорошо. Так, вижу еще призраков. Ой, призрак в душе. так Так. Угу. Так и что же, по-вашему, с ним тогда произошло? Ему надо было по работе, дом, людей с собой. Я предположил, что на доме лежит проклятие, которое его и убило. Надо посмотреть, что с этим домом. Отлично. Вот это вот уже хорошо. Так, нам покажут хоть в какой дом ты идти? Да, отлично. Покажут примерно, по крайней мере, какой наш, наш, наш домик. Ну, еще можно через стены красть души с помощью прыжка. Это вот тоже такой маленький лайфхак для тех, кто захочет поиграть сам. Ну, конечно, для тех, кто захочет поиграть сам, вряд ли посмотрит так далеко, когда я рассказываю эти лайфхаки. на, Кажется, мы на месте. Осталось найти вход. Пых, пых, пых, пых, пых. И тут, скорее всего, сейчас будет духов, всяких врагов, тьма, да, нет? Никого. Красота. Так, а что, вход с потолка будет, как? Или как? Там, ну. Как туда заходит? Здесь что-то не. Ну я же говорю. Йокай. Магитамочка уже наша. И проход тоже. Ой, а, почему... а вот и дверь. Не придется никуда лезть. Эм, дверь, конечно, такси. Это какая-то прям загрузочная комната. Не пугай меня, пожалуйста. Так здесь ничего. Опа. Мы вошли. А вот как теперь выйти? Пока что остается только идти вперед. Логично. Так, там заложник я вижу. Тут кто-то в заложниках. Так, тут нас будет скорее всего ждать босс. Конечно. Ты посмотри на него, какой бойкий Не, мы тебя будем изгонять Так, давай только без пинтух Освободили одного Как-то странно Что значит, ты займешь мое место? Злые духи всегда угрожают Может потом вынести Где-то здесь что-то Да что ж такое, что-то должно быть Звук-то сработал, да, да? Да, ну, блядь. А, телефон. Так, так называют раскладные модели мобильных телефонов, рынок который развалился в Японии, в зависимости, не в от других стран. Так, хорошо, а где предметы, которые я увидел? Вот это вот мяу, но... неужто это было на телефон так? что, реально на телефон так сработало? Да, я поднял предмет, значит на телефон, и вправду. Блять, нас реально вот пичкают вот этими предметами. А врагов я не вижу в целом. Блять, вот теперь вижу. А ты как там появился-то, господин начальник? А тихо ты... <гас> Блять! Блять, ёбаный рот. Ладно, понятно. Я... О, нет, я понял. Не приди. блять. Так пугать меня какими-то стульями, ешки. Ну, это, если честно, перебор. Ой, ой, ой. ой. Ну, враги туповатые. Так, немножко, честно. А, ладно, давайте вот так убьём. Опа, она, она даже не выкупила, понимаете, что у нее только что кореш умер который вот с ней стоял. Бля, на ну стулье меня, конечно, напугали конкретно. О, зато увидела сразу меня. И походу меня и ждала, а? Моё место должен прийти живой. Хм. Вверх, вниз, даже полукруг. Или целый. Нет, тоже полукруг просто. Вверх, вниз и полукруг. Смотрите, если я правильно догадываюсь, значит они есть... Интересно. Как будто на них, на всех Во. лежит какое-то проклятие. Вот, я о чем как раз и говорю, что получается... На них лежит проклятие, что их место... Ой, там предметик какой-то интересный. А, это еда. Сразу понятно, где что. Получается... А, у меня максимум. У меня красный масики, максимум нет смысла. Получается, что проклятие, которое на них лежит. Да, максимум я жду. Которое на них лежит, не дает им отсюда уйти, пока их место не займет кто-то живой. Ну, что логично. И как понимаю. Вот там вот тоже злая душа, всё, уже все еще с проклятием, я бы точнее сказал. Вот так правильнее будет. Душа с проклятием. Ну да, заперто, как же иначе. Что ж, давай попробуем найти ключ. Ну конечно, блядь. Давай найдем ключ. Сейчас я, блядь, дверь открою, и мне пизда, да? Нет, ладно. О, ключ. Почему я не удивлен? А почему именно в туалете? Так, а здесь. Опа. Так, стопы. Ми... Мяу-мяу. А я здесь что-то нашел. Нецки в виде каракаси гудзо. Если дурно обращаться с вещью, она может превратиться в юкая. Вот он, злой зонтик. Ну и денежки как награда, как я понимаю. Ну, раз уж мы уже нашли предмет, то вряд ли, да, в одном месте будет несколько предметов. Так, ладно, пойдем в стеклянную дверь сначала, потому что, как я понимаю, это проход дальше. Пойдем сначала сюда. Да, я сейчас... Блять, не о, я же говорю но, О, нет, я только хотел сказать, что у всех одинаковый знак, но нет а если на портачу с этим, то что будет? И этот угрожает хм, Видимо, его тоже кто-то проклял Просто типа в целом, даже если они все прокляты Так говорить, что вот проклятие, М -м, как же это сказать там? Мне кажется, что если я всех освобожу от проклятия То э, Появится босс Ну тот, кто живет за их счет Ну, по-другому не скажешь Блин, так мало, всего два Еще два У нас, по-моему, максимум 40 Или 39 Так, что у нас тут? Блин Mm -hmm. люблю резкие звуки, ой, как люблю <связать> Ну, конечно, а вы что, вы как-то по-другому не могли, да? Не появляться прям перед лицом Слишком ожиданно. я больше боюсь звуков, нежели ваших действий Так, кусочек пить, а, это еда, да Умрите же. О, я же говорю Освободите меня! Вот Я понял, что здесь творится. Мне честно мурашки по коже идут. Потому что дальше нас что-то ждет прям такое. Пыльный ежедневник. Осмотр здания, откуда все время прыгают самоубийцы. Приятного мало. Но начальник об этом рассказывает без толку. Главное, побыстрее закончить и сбежать на свидание с Акурой. Свидание с Акурой. Встречаемся на нашем месте в Кагеры. Вот и его дневник. А вот и он. Лучше Слышишь? Проклятие тебя убьет. Беги. Думаешь, это он самоубийца, про которого говорила та девушка? Возможно, но он тоже не в себе. Похоже, они все тут прокляты. То есть ему уже не помочь? Если это проклятие, надо уничтожить его источник. Он прямо на дне. Хорошо. Сейчас мы быстро его выследим. Он прямо на дне. Ага, то есть Подожди, сейчас я, вот, вот я он. готов Наверное, он всех тут и держит Сейчас мы ему покажем А если я не буду их очищать О, у меня уже все по фулам, прикиньте Если я, ребят, не буду очищать А буду только это самое Ты же знаешь, где бы ты не прятался Мы бы тебя нашли на самом деле. Ч ⁇ ты бежишь-то? Сейчас я подзаряжусь. Я уже иду, иду, молец, иду. Ну... Давай сразимся. Папа! Ба Ой, да я, в принципе, не удивляюсь, что это ловушка, если честно парочку вот так вот сделаю Ну, красота ладно жертве сыграют путь я их успел успел когда не видишь смысла заряжаться потому что энергии да? просто больше чем достаточно все пускай стул Эта дверь не открывается а здесь больше ничего не лежит а еда есть еда ну, в принципе пока ничего страшного 6 Шесть взрывоопасных. Блять, да шо ж такое? -то. Привет. Значит, это ты наложил проклятие на этот дом. то умрет здесь, тот уже не выберется никогда. А зачем ты это сделал? Никто из погибших не сможет обрести покой. Чтобы сбежать, придется кого-то убить бывают же такие не mm, вот оно как то есть он сам судя по всему здесь погиб и такой ну ой тут полный круг наконец-то и чтобы он занял твое место ты убиваешь сейчас нас отсюда просто выкинет не А они это призрак который нам помог Вот, чистая душа уже Что тут вообще происходило? Если коротко, он проклинал всех, кто Я бежит. же говорю Проклятие не давало уйти, пока не убьешь кого-то другого Теперь понятно, почему столько людей совершили тут самоубийство Хорошо, что у нас получилось разорвать этот порочный круг Я очень хотел выбраться Просто не мог заставить себя убить другого человека ну да, ты же не знал, что тебя все это время ждали. Ждали? Кто? Выйди и сам увидишь. Ты же теперь свободен. <свят> Сказать просто выйди... Красота. Так, ну как я понимаю, мы освобождаем души мертвых. Ну, это не все мертвые души. Я вот только вот одного не понимаю. Вот мы собираем души, потому что нас, ну, попросили, назовем это так. Своими словами. Отправляем их. То как потом, что с ними потом будет с этими душами в целом? Потому что, мало того что ничего не понятно В плане этих душ, так эту еду я уже взять не могу. Как он их потом в тела, то есть тела же тоже пропадают вместе душами, или их как-то будут потом воскрешать. Так, а это мы уже прочитали. А где выход? -то? А, еще ниже точно. Так, ну теперь это уже ничего не страшно, я уже побыл здесь, поэтому уже бояться-то нечего. Так, а это я иду тоже взять не могу. А жаль, нам еще ниже. Так, сейчас нас встречает еще кто-нибудь, это будет так угарно. Такой призрак, нет, меня снова поймали, да что ж такое-то, блядь, вышел. Даже вся музыка, все, что-то все так пропало, стало так неинтересно. Не, ну как бы по факту нету музыки, ничего. Уже даже ничего не держит напряжение. То есть ты пришел, всех убил, и все, и ты свободен. Так вот все просто. У меня в какую сторону-то вообще? Не, по-моему, не сюда. Блять, давайте я быстро потерялся. Вот он, выход, да? Наконец-то. Так, ну так как я здесь и нашел потерянные предметы, назовем их так, это туалет. Пришел в туалет в конечном итоге. Так, значит, стоп. Стоп. А, выход, Ой, Ой я дурак или как? Выход-то закрылся за нами, вон выход-то. Вообще. О, кстати. Это мое. А 8 было максимум. Еще выше. Еще выше, окей. Где-то здесь под. О, это мое. Я и забыл, что выход-то искать надо будет. Это, кстати, пожарный выход. Пожарный туалет, ладно. Надпись красная, я подумал, пожарный выход так, ну так как нам еще выше, нам, нам обратно к нему. Там, где мы его, в принципе, и освободили. О, музыка какая-то появилась, нифига себе. Они поздно ли уже для музыки? Ну, звук пинания мешков тоже есть. Так, еще выше. Так, вот на всякий случай, чисто буквально, ага, мы здесь уже были, все. Так проще понять, был я здесь, не был. А, даже. А, ну, блять, вообще в самое начало вернулся. Зачем я получается, сюда ходил? Так, эта дверь не открывается, ладно. А, Ничего нет. А вроде бы у меня и сложность средняя стоит. Ну просто даже космический, да, так называемый. Просто ну. Ой, как это романтично. Они на крыше здания встретились вдвоем. М -м -м. Спасибо, что нашли его. Благодарю вас. Теперь мы всегда будем вместе. Хорошо, что я его дождалась. Поверить не могу, что она ждала меня все это время. Если бы я об этом знал, наверное, я бы убил бы кого-нибудь. Сомневаюсь, что даже в этом случае ты бы кого-нибудь убил. А -а -а. Твоя девушка тоже это знала, потому и ждала тебя. Хочется верить. Спасибо вам обоим. Да не за что, где мои души за выполнение заданий? Косарь. Хорошо. Еще один дух спасен. Так, здесь все, здесь я всех освободил Поглядите следующему заданию Кстати, в этой лавке Владеет накомат коллекционер а, Коллекционер редких предметов Кстати, давайте сначала к нему заскочим Посмотрим, есть ли что-то, что я собрал для него Да, они дают Что они дают? Они дают денег По пути сейчас еще духов соберем а вообще стараюсь с крыши Их не брать, если я не целенаправленно Не иду их собирать Почему? Потому что по ним проще отследить, где я был и где я не был. Естественно. Даже если я вдруг был поблизости этой локации. Так, я, скорее всего, успел, да, отлично. То в таком даже случае, даже в таком случае, хотя бы проще понять, куда мне ходить стоит, а куда нет. Так, это еда, да, какая-то, которую я даже не могу поднять. Так, отлично, вот и лавка. Приветствую, человек Так, журнал С сумочкой Когда тебя окружают вещи, которые ты любишь Это очень приятно, правда? Ха. Выполняю, вот смотрите, вот если я выполню Сколько его просьб? Если я выполню все просьбы, я получу новую эмоцию Только вот как их использовать И так далее, я еще не определился, сейчас. честно Душу мы сейчас передавать не будем Потому что мы выполним еще одно задание Так, это уже туда так, а можно мне дух вызвать? Спасибо. Очень удобная способность, но я на самом деле надеялся, что я смогу ее использовать на любой поверхности. Ну, надежда, блин, умирала последней. Еще про енотов, кстати. Как сказать, про енотов бы еще добавить? Как я их, как их находить? Но. Но-но-но. На самом деле я фиг знает, как именно енотов находить. Аж я пробовал их по звуку вычесать, а как-то нашел предмет. Один с хвостом единственное различие стопроцентное которое показывает что Опа. где то слева у меня от этой башни прямо мурашки по коже да тихо ты да скоро пал... смотри, Я... не слева да где-то слева так давай сначала заберем духи и еще, кстати, да, довериться кейкей, это, я думаю, наверное, по большей степени для геймпадов сделано, которые играют с геймпада, которым не очень удобно делать какие-либо движения с помощью триггеров. Я-то еще ни разу, хотя я не помню, хоть раз я оплашал. Да, это где-то справа, точнее слева, в случае, или стоп, или он все-таки справа. Сейчас мы еще раз посмотрим, вот смотрите, я сейчас еще раз зажму вот так, ну и он просто делает то же самое за место меня, и все. Мы убрали эти столбы и забрали дух Сейчас еще разочек Нет, где-то слева А, кажется, вижу Нет, это мусорка Блин, он вместе с заданием как-то Нет, подождите это было, не, это было не с этой стороны Или я на задание все-таки просто откликнулся. Че, реально на задание? Не, мне не должно было показаться два звука. Да, и вот как идиот я хожу в поисках Звука. Ладно, пофиг, потом мы разберемся. Нет, справа, справа все-таки этот звук. Подожди, подожди, я к тебе еще приду, подожди. Вот, вижу его, все, нашел Вот он слева Его как раз два призрака осматривают Так, там чувак с зонтиком воздуха надеюсь он нам поможет все вот так вот я и ищу эти статуи случайно совсем обратил внимание на звук а вон и дерево а, ладно потом освободим но деревья вы видели там все просто леса. С недавних пор жуткие существа пытаются отнять у Кадамы его духовную силу. Если это случится, думаю, священное дерево окончательно засохнет и погибнет. Тогда будет безопаснее, если мы сами поглотим силу Кадама. Да, мне тоже так кажется. Ничего места мне стало? А. долго не протянет. А-а-а-а Так, вот оно даже как да? Не, ну это слишком просто. А что они-то какие-то хилые тогда? Ой, попал, по-моему, а, они чисто за деревом пришли. Так, прямой. Прямой. Нет. ой, они просто пришли поглотить. Меня. Блин, как я не люблю вот эти задания, потому что они бесполезные пришел да вырвал сердце все ой, блин. Ой, блин. так мо иди сюда а подожди подожди тут красная ну и хотя бы много хорошо ой жирный да я здесь да, да, да жирный идет жирный идет Сейчас только толстый. Ладно, иди к дереву, толстый. Эй, ты куда убежал? Хочешь бросить кадаму? Да не хочу. <звук> так, я по-моему будет отражать до тех пор, пока я к нему близко не подойду И вот так вот не сделаю. Понятно. Эй, ты куда да не убил? А -а -а -а, одни те же фразочки, как они меня бесит. Здесь я здесь. О, он там так заныкался. У него Отлично, прям там нестечка было. Пари, похоже, все Кадамушка, отдай свой. Ты спас меня. Большое спасибо. Заберем силу Кадамы и можно вернуться в призраку. Дай, пожалуйста. Мы добрые люди. Вот и Магатама. Магатаму можно таким способом получать. Думаю, с вами Кадама будет в полной безопасности. Конечно. Удачи. И берегитесь. Но если Кадама не умрет, получается, то и дерево тоже. Ну, кстати, то, что у дерева нету сердцевины, и оно так живое, это, конечно, ничего себе. Я бы даже вот так сказал. Так, так, так, так. Как бы вам это дело-то показать? Наверное, на его шкуре я и покажу. 300 метров. Это до задания. Так, там же треск. С деревом мы как-нибудь потом разберемся. А можно мне на крышу это самое? Призрака. Понятно, так залезу. Хорошо. Тоже где-то сердце дерева. А ты куда палишь-то? Ты не пали сюда. На так. Ой. Вижу души. Не вижу преград. Так, а ты кто? Наверх точно. Смотри. Воу, это кто такие огненные пускает? Это кто был? У меня силы кончились. Мы поближе подойти. Он где Капы? Вот, как раз я про призрака вам покажу. Ну, хоть с этим раз... Как э, моготам и призраков собирать. Хотя он в другом примерно придется, но ну, на этом примере придется. Ну блин, конечно. Бля, ну пацаны, ну у меня осталось вообще копье, ну шо вы. Блин, у вас еще так много здесь собралось. Так, сразу. Не что блокировать. Да, я понимаю, мне надо было его как-нибудь это. Отлично, 14 Подождите, пацаны, подождите подождите. Сейчас, сейчас, сейчас Ну-ка, блядь Идите сюда, крысы летающие Иди сюда, я сказал Попал Попал, отлично А тут вообще не понял даже Что произошло Блять. Я сказал, иди сюда А, понятно, не, иди сюда, я понял Так, осталось еще два Два местечка для духов Так, и где-то здесь под мостом, скорее всего Да, он под мостом Ну, давайте спустимся, ладно Так, не понял Давайте еще спустимся положи огурец на платформу попробую а -а -а. выманить его о капа что будем делать Что? в укрытие а я опять слышу звук взять огурец он возможно сейчас будет еще и оплывать эту нашу штуку зеленую справа от нас опять Когда что где начнет есть можно его ловить да Главное, я помню А, Среди все, вижу, что ты. Следи за тем, что, он что за тренировки, если итог уже это делал? Ждет, знаете, ждет. Примерно вот так вот только каждый призрак действует по-своему. Ты будешь оплывать или так просто огур... огурец поешь? Не-не-не, есть. Да я понял. Такой думает, я, блять ничего не вижу. А я вот он. Рукой подать, как говорится. То есть, если он просто нас увидит, он испугается. Главное, не забыть еще одну статую забрать. Давай, ешь. Да ешь ты уже. Огурчик-то вкусный. наконец взял приманку. Ага, Теперь ты станешь еще сильнее. А там, смотрите, какой маленький здесь. Я всегда говорил, что у меня просто единичку все. То по два прибавляли, теперь один. Все средства хороши. Так, призраков я здесь, скорее всего, забуду, поэтому надо их забрать. Так, стоп, что это? это просто грязь, хорошо. Надеялся на секретный проход, если честно. Опа, что у нас тут? Да, блин. И что мы тут видим? Обан, золотая пластина, служившая крупной денежной единицей в период Эдо. Можно от дождяск посидеть, скрыться, в принципе. Но это не в нашем репертуаре. Какой бесполезный канал. Ни одной рыбы не вижу. Вот раньше, я помню, ездил рыбачить на реку. Так быстрее, правда. Так. Кайчик, да? О, там еще один призрак, но мне как-то не, не охота мне сейчас садиться в позицию, мне места не осталось. Во! Ага. Очень похожий на Танмамена. Он тоже дает магота. Подбери поближе. Надо его догнать. Но Нет, есть Давай, пока он не единственный минус, естественно, у этих вот данных ребят, вот именно вот такого вида, как он. Это то, что надо за ним летать. Сейчас вот скажу, до какого периода. Угу, угу. А, ну мы пришли. Да. Вот Акан не ударится пока не головой, просто. и мы его не поймаем. Сила ее кая не лишняя. Все просто. Теперь телефонная будка. Я собрал 50 из 50. Ну, в моем случае это максималка. Так, а кто где? А, ни хрена вас тут много, ребята. А что здесь за дапсейшн у вас? Ох, ты блядь! Да у вас тут дабсейшн какой-то происходит. Пошла вон, пошла вон. Так, а ты мое минус. Так, ты просто сдвинула. Ты просто водой проще всего скидывать. Чувствую, что становлюсь сильнее. А я уровень поднял. О, тут это еще с... Ой, вообще красота. Самое время освоить один-два новых приема. Да, и как раз... теперь по силам. Покажу, как я приемчики прокачу. Так, его зовут Дейл. Запись сделана Эден. О ней он рассказывает о Дейле. И теперь давайте отдадим. 50 из 50. Я не знаю, сколько это душ примерно. Сейчас мы посмотрим. Это всего 9539 духов. И 4000 монет мне дадут, и я получу 1978 опыта. Вот так вот. Говорит Эд, число духов, которые остаются в районе, стало гораздо менее внушительным. Прогресс на лицо, так держать. Вс ⁇ Ну, и уровень, естественно. Я чаще всего всегда уровень получаю из-за того, что я первым делом начал покупать катасирки. Ну, то есть, ну, я считаю, что вот катасир это самое важное. Чтобы каждый раз часто не бегать, проще было, конечно же, их купить. И, к сожалению, всего катасир я могу 50 штук держать. Как он различает, какие заполненные, какие нет? Я не знаю. Больше ничто не угрожает. Так, надо призвать сюда духа. Потому что по-другому здесь не разобраться. Так. Ага. Сюда. Меня он очень здесь напрягал, этот кран. Так, ну так как я врагов тут не вижу, я их заберу. Все-таки по пути, как-никак. Так, так, ну не ругайся ты так. Так, ощущение, вот меня постоянно посылают куда-то. Так, чуть-чуть спустимся. И вот прям перед нами вопрос. Как его очистить, если я не могу сюда даже подойти? Ведь, пожалуйста, только не говорите, что это баг. Но там еще и босс гуляет. То есть, чтобы очистить эту... Сначала нужно очистить вот эту. Да, скорее всего. Но смотрите, когда я приближаю... Хотя, может быть, я и смогу сюда подойти Хотя нет, вряд ли Да, я просто-напросто не могу к ней подойти Ладно, мне кажется, если я ту очищу То в целом я освобожу район То есть я освобожу вот эту маленькую частичку Которая позволит мне это сделать Либо я освобожу немножко проход по-другому Давайте сходим, раз уж по пути там как раз и дерево по пути. Ой, как хорошо. Там и враги тоже по пути. М -м, красота. Только почему-то я до сих пор не вижу в своем призрачном зрении. Сколько еды поднимаю? А, вот. Наконец-то я эту штуку с солью поднял. Так, там и жирный есть, и худенький есть. И... Да, это есть делается только так. Офига себе, отразил! Блять, ну пиздец. Так. Я бы заблокировал, но я не увидел, кто это был. Вот сейчас было как-то непонятно моей точки зрения непонятно. Как это объяснить? У него не было заполнена сердцевинка. То есть я не видел сердцевинка, чтобы поглотить. Но почему-то он умер. Люблю собирать деревья. Вот лучше бы их таких побольше бы сделали, потому что в целом, в целом эти деревья ну, их проще собирать намного. Тоже согласитесь. Так, еще духи. Ну когда территория ни капли не. Это Мне квест. Рядом с такими домами обычно не по Слишком уж там тихо. Нет, это не квест. Надеюсь, он нам поможет. Надеюсь. Конечно, уже столько насобирал. Так, отлично. Ой. Они появились. А я, кажется, от мини-босса сразу избавился. Сразу троих, да? Отлично. Главное, что я от самого главного сначала избавился, потому что это самое... Как это сказать-то? Он бы мог бы стать реально помехой. А вот эти, ты такси. так Есть и есть. Отлично. Кажется, мы почти все очистили. Четкий вариант рано или поздно за нами кого-нибудь отправить? вот вот три минуты осталось за час прикиньте время пролетело еще пулей так еще одну часть маленьких ворот для быстрого перемещения мы освободили теперь вопрос да скорее всего да Скорее всего, теперь можно и вот эти ворота, наверное, очищать. Хотя я не уверен. Тут так дым показан, что там четкие обнаружения призраков. О, вот это круто, круто. Четкие огня. Кстати, пойдем сразу за сюда. Почему? Просите вы. Я скажу, что все просто. Долетел. Долетел. Долетел. Так, что-то синенькое. Это мне не нравится, если честно. Я вижу духов уже, которые там чилят. Поэтому я думаю, я просто подлечу сюда. И поглощу его. Все, минус босс. И девочка останется все просто. А, да ладно, то есть это несколько врат на одну на каждую часть, типа. Вы просто посмотрите, как красиво, божечка. Какая красота. Да, то есть это малые врата, которые защищают основные врата. Боже, это гениально Не, братан, ты в таком узком пространстве против меня Как бы... Ой, пасту А, ты мне нравится Так, сразу большой дядька Не иди сюда Да я тебе говорю, да ты дурак что ли? Я тебе просто в ноги кину Ой, а у меня кончились Музыку мусском с ними вообще как с детьми. Так, где это? Ага, ага. Ага. Я, конечно, все потратил, но... Телефоны, кстати, я думаю, не просто так здесь. Так, это мое. Три стрелы. Ой, я, кажется, ой, зря я взорвал ее так рано. Так, что здесь интересного? Поехали. Сейф. Который почему-то открылся без пароля. Что это? О, -о шлем. Шлем на Акцент. Известного военачальника Смурая периода сен -Гоку. Так. Тут, кстати, про период сен -Гоку очень много рассказывают. Это очень... Очень привычно уже как-то. Там Кто там? Большевики. Так, я вижу там точно сразу толстенького. Там толстенький дядечка ходит, все кайфует. Но его, по-моему, нельзя так вот вырубить. Можно попробовать, но я как бы, ну, не уверен, да, что мы его так вырубим. Подожди ты. что будем пробовать или нет? Давай попробуем, пофиг. Блять, нет-нет-нет-нет-нет. Ой, увидел. Ой, жирный хер. Ой-ой-ой. Блин, на него я сейчас очень много потрачу. Иди сюда сразу, короче. Иди, иди, иди, я тебе говорю. Давай, что ты там, блин, ты это... Пустины проходишь ли можешь? Иди, я тебе говорю. Молодец. А что вы думали, я буду с ним честно драться, что ли? Я похож на честного человека, по-моему, драться. Подожди, нам еще чуть-чуть вот этого... Вор... Ох, блядь. А вот эта тварь мощная. Я помню, я с ней дозаебался, В прошлый раз. Блять, я застрял. Ты где мелко? Ой, промахнулся. Лови. Все, понял. Так это же не основные ворота, нет разве? Ладно, основные, хорошо. Да, это основные ворота. Потому что даже, по-моему, те, которые мы очистили в самом начале, тоже были так для галочки. Пакито, смотри, свет угасает. Видимо, лучше поторопиться. Четки огня. Так, а теперь что я хочу? Дам тебе пятихаточку, но я хочу найти стату статую Дидза. Ну, так, нашли, Вот она. По пути. А, так мы основные сейчас очистили ворота. Так, что это такое? Стрелы, пищи и прочее. Что там еще есть? А это магазин такой. Йо, прикольно, прикольно. Да. Кажется, помогло. В дереве застряли ребятки. Так, а это самое? А сколько уже это самое? А можно это самое? 52 минуты, а еще 8 минут? А давайте вот маленькие ворота-то хотя бы попробуем быстренько очистить. Я понимаю, что там свет угасает, все такое. Ну, ты полететь не хотел вообще. А что с тобой? Он, по-моему, летать перед это разучился. Ладно, это не столь страшно. Ой, а у меня способности-то нет, как я очищать-то буду. Эх! Услышал я, по-моему, еще одну статую. Я не уверен. Да, где-то звучит маленькая. Блин, а как много-то я их увижу. Точнее, блин, как я их много вижу. Вот так надо было правильно сказать. Ой, а там босс ходит. Так, ладно, где ты там? Я с ней, кстати, еще в близкую, еще ни разу не сражался. Я как бы не рискую вообще к ней подходить, чтобы вы понимали. Я хочу вот эти четки себе получить. Это очень удобно. Если я буду при... видеть призраков просто всегда, хотя бы злых, то это будет круто. Это еще одна территория. Так. Вот, четкие обнаружения призраков. А теперь можно ли мне их надеть, пожалуйста? Так. А, па -па Пум. Навыки, снаряжение. А, как мне? А, вот. Вот так. И вот так. Три пары четок. А, карта навыки, база данных. Это одежда. Часики, кстати, хорошенькие, мне нравятся. Так, а как. Как мне? Не понял. Навыки, задания. Так, стоп, а как их надеть-то? Пригодится. Подо подожди. Блин. <laughs> Не понял. Так, это предмет, талисманы, музыка, одежда. А, вот четкий, вот. Так. Вы обнаружите призраков на расстоянии 100 метров. А как? Я же одеть хотел. Не понял. Вот. Так, а, сила и сила. Ну, так как я этой штукой часто пользуюсь. Ну, мы как раз посмотрим, как это примерно работает. Кстати. Здесь тоже можно помолиться. И я тоже хочу найти статую. Понимаю, что здесь может быть и так близко статы, но. Вот она. Заметьте, мне нужно сначала очистить вот это, чтобы потом очистить, как я понимаю, вот это. Да. Или, чтобы это очистить, здесь тоже будут какие-то маленькие эти самые. Я, кстати, Ты скорее всего... Свои проблемы на богов? А что такого? Они же помогают? Да, скорее всего, именно вот эту статую я и слышал здесь. Так, а там, кстати, это самое. Что это за синий дух только что сейчас полетел, я не понял. не моя новая способность обнаружения я думаю все огонь отлично теперь можно идти надеюсь твою молитву услышат. да бля Да тихо, тихо, кто-то меня видит-то. Так, а как бы из-под носа-то было вот бы это самое. Вот так. И да, Еще ты очень пасел. ленивый. Тихо. Ха! Призрак, появляйся. Забирай меня отсюда очень просто. Так, сначала сюда. Ага, понял. Так, где-то здесь статуэточка. Вот здесь. А, так мы тебе уже помолились. Фу, блин. И еще одна. Но к ней мы можем телепортироваться через быструю телепортацию. Но я хочу как раз пройти сквозь магазин, посмотреть, что там. Все, последний магазин, который я показываю. Забираю статуэточку и... Мы это самое. И мы заканчиваем эту серию. А, так я здесь, походу, и был. Блять, правда я здесь был. А, -а, а Так, вот кто у нас тут был. Чего? Помогает унажить ядро чужака. 35 тысяч! Да давай купим. Стрела, стрелы не нужны. Талисман обнажение, применив талисман обнажение. А, обнажение. Вы сможете быстрее обнаружить ядра. Все, я понял. Блин, ладно, ну ты не покупай, что попало. Ух ты, нифига спуска духов. Ну как бы в целом, ну, слегка бесполезная штука, но и полезная одновременно. А, а у меня максимум огненный, огненного плетения. Блин, ну а что туда сюда входил, Так неинтересно как-то. О, чист. Источник света, наверное, где-то в глуши. Так как я бы, скорее всего, пошел бы все равно таким образом Я бы все равно это увидел Так, стоп, а, за... а вот что это за огонек меня появился сейчас? Вот куда он меня ведет? Неужто ты меня сейчас к духам поведешь? Допустим, сейчас сейчас. Вот так вот делаем. Блять, он же меня реально к духам ведет. Так, разбираем. Вот мы забираем. Ну, просто моё, как как мое предположение. Нет, не к духам. А кому тогда ты меня ведешь? Это, кстати, очень удобно, если честно. Очень удобно. Потому что иногда просто не знаешь, что делать, а тут хотя бы тебя приведут к ним. Да-да-да-да. Чем это удобно для таких, как я, которые просто не знают, куда деваться. Так, давайте, ладно, отдадим духов. Потому что перед концом серии он может что-то интересное сказать или важное достаточно. Поэтому сейчас передам, что есть. А это... 4 косаря, Нормально. Будем заканчивать. все. Так. Нет, ничего. А время прошло, да, ровно час, считай, прошел. Все. На этом заканчиваем эту серию. Доп-квесты мы не все прошли в следующей серии. Опять же-таки будут сначала дополнительные задания. А потом уже только прохождение. Нас просят сюда прийти, но нам еще нужно вот здесь все очистить. Посмотреть, что да как. Потому что... Фиг знает, я, конечно, понимаю, что город еще огромный. Фиг знает, сколько часов еще на это все уйдет. Но спешить некуда. О, так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Пока -пока. О, поем я здесь пока что.